Всем успехов желает Максим Вехал. Хай. Хотел бы сегодня с вами поделиться всем аудиофилом. Привет. Кстати, да, вот самое главное. Вот. Я зарегистрировал на таком вот сайте как Фрестер. Рекомендую. Вот, видите. Горфул. Да, это я. Вот. Как купить себе диски. То есть вот, например, вот я купил диски у такого человека как Карнелиус. Вот это рекомендую. Надежный продавец. Вот его фотка. Это, по-моему, участник группы Каструм, известный. Вот я у него Привет, деньги получил. Спасибо. Диски отправил. Номер накладной на связи Карнел. Видите, как все четко. То есть, если вы хотите продать свои диски или купить диски, идите на Фростер, не идите на УЛХ какой-то там, там, блин, перекупщики в основном, все, все, и и Галима. И да тут все четко, тут э, все дорожат своей репутацией. Тут можно не только диски купить. Ладно, сейчас мы только диска говорим. Так вот, как это сделать? Я ему скинул номер карточки. Ой, точнее, он мне написал, что я хочу купить. Он мне скинул номер карточки. А у меня там были финансовые трудности, человек может и отложить диски не вопрос, то есть я тоже откладываю людям, когда, когда они очень просят, кого я знаю, в ком я уверен, вот бывают такие, что, конечно, кидали меня, ну тут то, то давно было и неправда всякие там э, э, язычники, я помню, откладывал диски когда-то давно и он сказал, куплю, куплю, обязательно куплю, ничего не купил, козел. Ладно. Я эти диски продал потом через год продать. Вот, так вот. Он мне скидывает номер карточки приватовской. Я ее читаю, копирую. Скидываю, иду в приватбанк. Или с компьютера могу скинуть, да, как-то забыл. Вот, видите, вот он. Вот мои координаты я написал. Это самое. это самое, ну да, сообщение куда-то я постирал, хуйся. ладно, короче, вот, отсылаю ему денежку, вот, смотрите, я купил дисков на 470 гривен, вот, смотрите, вот, вот, приватбанк, 472 гривны, сунул я туда, ставил 500 гривен, 28 гривен я себя на копилку бахнул, вот, 28 гривен на копилочку пошло, вот на эти денежки я там добавилась и купил себе станки для бритья вот, вот. а теперь я вот пришел, пришла мне посылочка через несколько дней новой почтой вот номер декларации вот вауте вайти звести надо было конечно оглошено вайти ставить ривен 500 чтобы если что, я с него мог за компенсацию попросить а то как-то не солидно заплатил 470 40 за пересылку, а на наследность 200. Вот это минус, конечно, кормяло. Надо было, блин, 500 писать. Я всегда пишу так, чтобы было выгодно покупателю, если он оплачивает проезд, то чтобы было выгодно ему и окупить <как> свои затраты финансовые на доставку и на покупку самого товара. Вот. Я всегда пишу, вот если 400, и, и доставка 50 значит я пишу 450 вот значит поняли как вот просто рекомендую просто вот такой значок набираете просто вот здесь все есть все интересно все классно вот так дальше ну получаете посылочку вот свою гривен вот, я получил и приступаем к самой посылочки вот, сейчас мы будем ее это вот посылочка пришла вот сама посылочка пришла так сейчас мы будем ее вскрывать вот сама посылочка как ее скрыть да легко О, тут диска 3 должно быть самый бумажки пригодятся, а может быть не пригодятся, так как его быстрее скрыть. Диски запакованы отлично, видите как четко все красиво, красиво, аккуратно все, вот даже написано, чтобы человек, видите, отправляет пачками диски, чтобы не перепутать, что куда, как телефон, все указано, куда, Видите, все классно. Так, надо переходить по быстрому скрыть, чтобы я вложился в 10 минут. А то придется... Это... Товый дуб будет ставить, а это, конечно, не очень прикольно. Так. Запаковано отлично, даже супер отлично. Вот. Ну, сейчас я как профессионал этого отдела, его ел упаковщик рожденный масгениратор идеи, блин, я могу, блин, запаковать все быстро и вскрыть также быстро и эффективно. Вот. Вот. раз, все, видите, как моментально вскрыл. Вот диски тут три диска. Должно быть по идее, может больше, конечно, не надо. Как как бонус. Вот сейчас откроем. То не я думаю, 7 минут всего. Вот песня моя играет. Это, кстати, музыка моя. Кремашн соло альбом называется. Так, вот, смотрите, как запаковано все красиво. Вот как раз три диска. Вот, для отправки новой почты самый раз. А диск что запечатанный. Вот смотрите, диск. Фирменный, блин. Релапс рекорд. Suffocation. Видали? О. Вот диск Suffocation, ну понятно диск нулячий, ну да, тут как, тут как на этом. Так точно, как и у меня была лицензия на этом, как его. Фулноч а айленды то же самое, вот один диск, вот второй диск, смотрите, коробочки у он идет. вот коробочка, такой этот бокс, вот второй диск тоже хотела его давно <с Bay> вот наклеечка тут даже есть а вот второй B, B, B, Banisher, да это блин прогрессив по моему или то дес я уже забыл что-то классно клевое книжечка все классно да быть аудиофилом прикольно а вот еще классно мне нравится это old school metal по-моему да правда вырезана коша. ну там она дешевле, этот диск идет. вот, мне не подобается такая old school death metal вот. все всем успехов желает Максим Веха вот смотрите, какие -то. диски, три диска, все всем пока-пока так что рекомендую покупать, ну, у меня тоже покупайте диски, у меня всегда диски в идеальном состоянии Цены конечно, у меня низкие, ну, так что рекомендую сейчас распродажа. Покупайте на 120 гривен, диски по, по 35, если покупаете от, эм, 2 диска, то цена будет стоить не, не по 35, а по 30, если 3 диска, то тоже по 30, 4 диска по 30, поняли, если цена 30 гривен, то диск будет стоить 2 диска по, по 25. Минимальная сумма заказа на 120 гривен. Отправка укое почты за мой счет. Все, мой ник вверху, вверху. Все, пока, пока.